Всем привет дорогие друзья. Сегодня у нас очередной ролик. Сегодня сажаем деревья. Деревья. Травы много, потому что дожди идут и даже вообще невозможно косить. косить Вон вода стоит. Сейчас наберем перегнивший уже навоз тележку наберем и будем огурцы, сажать кольца смотри, смотри. так что там где за огурцы а -а. <coughs> на удобрениях так хорошо они растут да а <coughs> что у тебя в центре крапива за выросла на удобрениях надо вырвать ее поросятам отдать Жду тебя смотри сколько Вон еще идут. Только бы лошадьми мне не, перед, не передержать. А то мне как мариновать. Сегодня будете мариновать? Да, все не буду делать. Уже перезрело. Вот. Видишь, они тут под листочком у меня спрятались. Вот такие вот буду мариновать. Курочки. Хорошая грядка, удачная, 6 метров. Угу. Вот такие деревья. Так, уток мы, ребята, уже всех продали, всех маленьких, которые были у нас. Приехал клиент и сразу всех забрал, ну покупатель. Выставили на авито по 250 рублей за штуку, короче, забрали. Вот такие дела. У нас просто курятник маленький и не позволяет там уже столько держать. Вот такая, ребята, вода стоит. На участке вот копнешь и сразу же вода. Но деревья уже вон они уже подсыхать начали. Надо сажать. Надо сажать, короче, срочно. Я сегодня за оператора. Я ямку выкопал. Хватит мне. Сломал. Я сломал? Вот. Я лопату даже сейчас не брал. Специально кривую, да? Держи! <свят> Костя. Первое дерево в этом году мы посадили. Угу. Пошли в второе Это факт. Ребятушки, ну вот посадили второе дерево. Немного наклонено. Надо палочку подставить, чтобы она была чтоб она была более-менее ровно росло потом. И все. Продолжаем дальше. Вон, жена уже палочку нашла. Надо подвязать ветром просто все вот так выкинет так ребятки ну чё третье дерево посажено переходим четвертое что за с, с, это яблоня спартан да тут яблоня конфетная конфета вот конфеты Bye. Так, тут дети принесли ежика. А а где вы его взяли, федь? Открыто. Там. Послал, послал, послал. Там. И к туда свинка. пришел, да, к свинкам? А взял его. С свинкам. У -у -у. Вот такой ежик. Не знаю, видно он там. Да видно. А ты его что дома будешь что вот, это тут растить? На улице федь? О, а он молочко. Чего? Вот молочко будет. будет. А молочко пить. будет пить. А это так. Мы его потом отпустим, да? Да, мы его тут оставим. Он видишь, боится. Мы его, мы тут, оставим. Мы его тут оставим. Его тут оставим. Вот. вот так. Вот так вот уезжать из дома. Да, тут за грибами. За грибами уехали, ежика принесли. Тут дети ежика нашли. Ой. Так, ребятушки, сейчас теплицу нашу покажем. Смотри, какие помидоры. Ага. Из трех, вот так же было. О, зависть из трех штук. Такой вот вырос. Тут Я у нас... тут уже половину сняла. Это все, что Помидорчики осталось. Помидорчики такие растут. Это все, что осталось. Короче, смотрите, ребят. Все, поели, короче, эти кто там? Слизни. Слизни. Все в слизни все в слизнец. налила им тут, короче, это. Жена, короче, налила им пиво этим слизням. Типа где-то в интернете посмотрела, что типа. Они все туда будут скапливать или да, как? Ну-ка да. расскажи. Ну, пиво, оно сладкое, как солод. Он, получается, они все едят. Чего? Ты в камеру смотри, где? А, Они должны сполтись на, на это пиво. Вот мы сегодня посмотрим. Их больно много, они меня уже зажрали. Они вон все листья у меня поели уже Набрала травы немножко В парнике сейчас еще буду Допалывать, доделывать Ой. Ну раз они у нас трава растет, есть, дрожах, трава растет Сейчас подожди А вот тут вот. Иди сюда, Фонтик, Фонтик, иди сюда, иди сюда, железку вытащили, ой, мои выкопатели, мои вы хорошие, господи, как вам там уже ходить-то, ой, прелесть моя, Вкусно. Там много пока еще нет Ты что раз утащил? Да Я думаю, уже Я думаю патачок. На грядках, короче, все разрослось Все растет Тут и картошку подсадили, короче, и морковка ну а что тут все? Свежая грядка, удобрения, чистые, хорошее удобрение. Ребят, напишите в комментариях, а что это такое у картошки? Почему картошка растет вот так вот? Это же вкус картошки, получается. Я первый раз вижу, что картошка вот такой штукой росла. Обалдеть. Обалдеть. Вроде деревья прижились на участке наконец-то у нас сухо я все скосил вот. огурцы кстати пошли очень много огурцов уже вон смотрите какие тут в грядке короче все три вида навоза Это куриный перепелиный и коровий он разросся у нас этот огурец просто припец такие дела все уже скосил бензиля уже выросли от близко